Приветствую! С вами официальный канал компании Alter Air. Сейчас мы с вами находимся на нашем объекте на улице Драгоманова в городе Киеве. Владелец двухуровневой квартиры поставил перед нами задачу реализовать инженерные системы вентиляции и кондиционирования, которые будут отличаться высокой эффективностью и экономичностью. Именно поэтому наши инженеры разработали проект на базе приточно-вытяжной установки от немецкого производителя Майко VS 320KB с рекуперацией тепла, которую разместили в гардеробной, чтобы не занимать жилую площадь. Площадь. Она отличается компактным размером, высокой производительностью и тихой работой. Воздухораспределение будет осуществляться с помощью распределительных решеток, которые гармонично впишутся в интерьер. Вентиляционная система была спроектирована таким образом, чтобы в дальнейшем она могла взаимодействовать с паровым увлажнением, которое будет обеспечивать парогенератор. Система кондиционирования была разработана на основе мультисплит-системы Daikin. Наружный блок 5MX90 был установлен на внешней стене квартиры под окном. В жилых комнатах гостиной и на кухне, мы смонтировали 5 внутренних блоков настенного типа, один блок FTXS20 и по два блока FTXS25 и FTXS35. Чтобы обеспечить хорошую вытяжку в санузлах, которые размещены на разных этажах, наши специалисты установили в них вытяжные вентиляторы Myco ER60WZC, оснащенные таймером замедлением. Всем спасибо за внимание, оценивайте наше видео лайком, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!